Ладно, обратить внимание, это на другое слово, это вакцинация, да, то есть что это такое? Это введение в организм, если такими простыми словами, да, как я это понимаю, это введение в организм определенных инструкций для того, чтобы наш организм выработал антитела, да, то есть чтобы организм сформировал этот иммунный ответ. И очень часто мы тоже думаем, и я точно так же думала да, до определенного момента, что вакцинация она происходит только путем того, что мы получаем вот укол, да, то есть нам ставят кто-то именно в виде прививки. Но на самом деле, когда мы живем в социуме, когда мы постоянно общаемся, когда э, наши микроорганизмы, да, мы друг друга, э, ну, так можно сказать, осеменяем, да, если говорить на, на, на, на таких терминах микро, из микробиологии, то э, мы друг друга, э, вот, не то, что заражаем, да, но мы передаем этот биоматериал, который есть у каждого из нас, и он витает и в воздухе в том числе мы передаем его. И таким образом тоже происходит ну, вот такая вот естественная вакцинация. И это очень интересное такое наблюдение. Я вспомнила опять-таки из, школь... из... из школьного времени, да, во времена еще Советского Союза, когда в школе у нас, возможно, вы тоже вспомните и согласитесь с этим, а возможно, не согласитесь. В школе, когда кто-то из класса болел, да, дети, то мы по очереди ходили его проведать. Да, и приходили проведать ну, болел чем там гриппом либо э, ОРВИ тогда да то есть какие-то вот простудные заболевания даже та ангина там еще что-то да то есть какие-то вот э, болезни распространенные, да, особенно в школе, когда э, они у нас случались, то мы ходили друг к другу, проведывали, и при этом э, приносили домашние задания, вместе там выполняли, да, ну, особенно, вот, не было же у нас ни телефонов, да, ни интернет, то есть, как можно было передать человеку эту информацию, и то, что мы на уроке э, делали, и мы ходили проведывать, и самое интересное, что вот в этот момент у нас тоже происходила, ну, своего рода такая вакцинация, да, потому что мы приходили к человеку, который... Э, уже болеет, да, естественно, что в его теле, в его окружении, в его квартире есть вероятность нахождения этих вирусов, да, от той болячки, которой человек там заболел, и мы естественным образом… Получали эту вакцину, да, то есть мы получали это вещество, этот вирус, этот микроорганизм, который попадал в наш организм и естественным образом, в естественных условиях, в минимальной дозе он попадал в наш организм, и наш организм реагировал. То есть наш человеческий организм в детском возрасте, в взрослом возрасте, он таким образом вырабатывал эти антитела ну, естественным образом. То, что касается вакцин, которых вот специально нужно поставить, да, то, ну, сделать эти прививки, то здесь уже касается это ну, в определенных ситуациях в мире, в жизни нужно это делать. И вот сейчас как бы как раз у многих людей есть такое вот состояние, что нужно выбрать и принять решение, делать, не делать, или если делать, то как подготовиться. Да? Потому что я знаю, что у многих людей такая ситуация что у них ну, нет выбора, потому что они, ну как они называют, нет выбора. да, У них такая ситуация, что по, по роду занятий своих, работе, там, должностных каких-то выполнений обязанностей, то они обязаны сделать это, эту, привив, эту прививку да, или поставить эту вакцину. Так вот, вакцинация – это инструкция, да? то есть когда в наш организм попадают вещества определенные, и в организме формируется иммунный ответ. Ну, с одной стороны, вроде бы это все понятно, но опять-таки я хочу, чтобы мы сформировали такое вот еще, еще раз на эту тему поразмышляли и подумали, то есть для чего? Для того, чтобы понять, в каких случаях нам нужна вакцина, в каких случаях нам не нужна. Так вот, если задача вакцины – это выработать антитела да, то есть э, это определенная инструкция то есть создать определенные условия в нашем организме чтобы сформировался этот иммунный ответ э, то таким количественным показателем которые показывают что да наш организм сформировал этот иммунный ответ э, это на, на, является наличие антител поэтому первое действие которое нужно сделать в момент когда мы принимаем решение делать не делать а то это конечно же это проверить свой организм проверить себя на наличие антител потому что если эти антитела есть то смысл делать тогда вакцину да? то есть если цель уже достигнута если внутри вашего организма уже есть эти антитела то в принципе вам не нужно то действие которое должно было вызвать появление этих антител да? то есть ну тут логично тут как бы не не нужно долго даже размышлять а ну вот это понимание важно сформировать почему это важно потому что есть люди сегодня, которые явно не болели да, ковидом. То есть не было у них таких вот показаний, которые приводили к тому, что э, нужно было находиться дома, там, в больнице, там, или еще чего-то, да, то есть, ну, как говорят, э, что это вот, прошло в легкой форме и незаметно, незаметно. но в то же время э, вирусологи и специалисты по здоровью, они говорят о том, что э, практически уже там до 60-70, в некоторых странах до 80% населения уже переболели, да, то есть в, уже сформирован этот иммунный ответ, и внутри... Три организма 80% людей, ну, например, это в Украине. Да, я разговаривала с одним из специалистов, которые мне. Ну, предоставил такую информацию, но ну, опять-таки, насколько она правдива, это ä, тоже нужно судить нам самим, но я догадываюсь, что ну, даже если не 80%, то ну, 50% это точно людей, которые уже имеют этот ответ в организме и наличие этих антител. Поэтому очень важно пройти вот этот первый момент, первый этап, это пройти, проверить наличие антител. Следующее, на что нужно обратить внимание, это посмотреть вообще на ту информацию, информацию, которая касается э, вот, вопроса, какую прививку выбрать. Да? Мы можем, конечно же, пользоваться информацией, которая просто есть в интернет и гуляет, пересылает да, на уровне страшилок, но я сейчас не об этой информации. Я говорю об официальных источниках, где мы можем прочитать э, более-менее правдивую информацию, которой можно доверять. Одна из организаций, которая занимается контролем лекарственных препаратов и, и продуктов питания и такие выдает разрешение это fd да то есть организация которая доверяют которой ну на протяжении многих лет поскольку я занимаюсь то темой здорового образа жизни то очень многие продукты которые появлялись на рынке в том числе и в украине в россии в европе одним из показателей того что это качественный продукт что ему можно доверять это был как раз сертификат fd и Тут можно спорить, можно не спорить, а можно просто выйти на их сайт и найти информацию. В частности, есть информационный бюллетень для реципиентов и специалистов по уходу. Они есть на разных языках, и каждый человек может прочитать эту информацию, прежде чем пройти эту процедуру. Да? То есть если вы понимаете, что вам нужно, нужно сделать эту прививку. И здесь очень четко написано, да, написано, что э, по поводу одной из вакцин, по, по идее, FDA дает это разрешение на чрезвычайное использование этой вакцины. Почему? Сейчас объясню. Потому что она э, не… Э, сейчас скажу… Таким словом, которое здесь напишется, да? ну, во-первых, что та вакцина, которая может, может предотвратить заражение, это первое, да, что она не 100% предотвращает, а может предотвратить. И второе, что эта вакцина не является, является неутвержденной вакциной которая может предотвратить заболевание. Вакцины, есть такая пометочка, вакцина, одобренная управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для профилактики covid не существует. Это написано в официальном документе, и вы можете это прочитать. Но при этом это документ, который разрешает чрезвычайное использование. Да? Почему? Потому что для того, чтобы какой-то продукт, какой-то лекарственный препарат был одобрен этой организацией, но ну, не только этой, но и другими организациями должен пройти определенный период исследований, да, то есть нужно посмотреть, как это повлияет не прям вот сейчас, а это как это повлияет там через полгода, через год, как то есть какие эффекты, какое воздействие будет, то есть эксперимент, он длится немножечко так вот подольше, чем 250 250 дней, как говорят, да, то есть 250 дней – это средний такой сейчас период, за который был, была создана вакцина, ну, та или иная, потому что несколько компаний создали ее, да, ну, приблизительно это вот такой период. И если сравнить с пятью годами, да, или с 10 годами, то это, конечно же, вот такой очень большой период, и тот период, в который сейчас вписалось э, наше научное общество, да, и э, специалисты, которые занимаются этой темой, то это, конечно же, очень маленький срок, очень короткий срок, и э, здесь вот ну, сама компания, она организация, да, которая занимается вот этими разрешениями официальными, она не может поставить свою подпись на, на то, что она одобрена, да, то есть она является неутвержденной вакциной, но при этом в чрезвычайной ситуации она может быть использована. Да? И я рекомендую всем узнать перед тем, как делать вакцину, конечно же, узнать, какая именно эта вакцина, и найти документы, которые, в принципе, вам даже искать их не нужно, потому что компания или организация, которая предоставляют вам такие услуги, они должны предоставить вам эту информацию по поводу рисков, по поводу преимуществ использования и предоставить вам право самостоятельно принять решение, принять решение в отношении того, применять, не применять и когда применять. Потому что в этих документах и непосредственно в этом документе официально написано, кому положено, кому не положено, кому нужно повременить, какие у нас есть права и что мы можем использовать. Это вопрос об осознанности и о том чтобы мы включали как раз вот этого позицию права быть здоровым включали позицию такого критического мышления победителя человека который сам принимает осознанные решения даже если это касается ситуации когда вам обязательно нужно это сделать но сделать тогда осознанно чтобы не было этого чувства страха а было чувство понимания того что вы решаете и вы понимаете что будет происходить с вашим организмом